Приветствую друзья. Вот у нас полный комплект тренажера, который включает в себя и лебедку для статического растяжения, что используется во многих тренажерах, и мешки, с кузов, куда насыпается песок, еще какой-то груз, что называется динамическое э, напряжение. То есть в одном тренажере, в одной системе будет и статика, и динамика. Также у нас в комплекте будет использоваться карандаш сюда зацепляется рука или нога, и человек еще раскручивается с помощью двух коромыслов. Одна широкая специально для ног, для тазобедренного сустава, и другое узкая для плечевого отдела, что работает для активации вестибулярного аппарата. То есть у кого проблемы там мигрени, головные боли, там, зажатый шейно-грудной отдел, то есть спазмированные мышцы, то вот эти коромыслы очень отлично раскрепощают и улучшают кровообращение. Также мы используем специальные альпинистские ролики с подшипником, вот, что дает минимум сопротивления, они очень надежные. Каждый ролик рассчитан на полторы тонны нагрузки, у нас их тут 14. А вот эта лебедка рассчитана на тонну 100 нагрузки. Вот эта веревка альпинистская размера 8, она рассчитана на тонну 200 нагрузки на разрыв. Соответственно, если этот тренажер использовать в домашних условиях, или где-то в спортзале, или в бане, то... Ресурс у него на долгие десятилетия, потому что все альпинистское, все надежное. Вот это металл размер толщины 2,8, труба 20, водопроводная, покрашена полимерной краской. Полимер используется в покраске автомобильных дисков. Чтобы вы понимали, автомобильный диск постоянно испытывает температурные перегрузки. Сначала он нагрелся от торможения, потом попадает в яму или в лужу, остывает или в зимой. На улице минус 30 а машина нагревается постоянно, остывает при остановках, и с дисков краски не слетает вот. Только при царапании Поэтому мы используем именно вот эту порошковую полимерную покраску для того, чтобы наш тренажер выглядел безупречно долгие годы. Также еще хочу отметить манжеты, которые Сейчас для руки, вот. для руки, которые именно мягко очень одевается на руку, вы видите какой его размер, это специальный флиз вот. и специальный ремень, который половинит нагрузку, есть, чтобы вы понимали, когда мы зацепляем карабин просто за петлю, то идет все равно излом кисти, вся нагрузка суда. это ощущается, когда у нас половинится нагрузка и мы карабин зацепляем за ремень. 25-й ширины, расовая стропа специально, которая тоже используется у альпинистов, которую используют при изготовлении рю рюкзаков профессиональных. Вот. Это все очень надежно и в то же время очень мягко и комфортно. Потому что когда у вас мягкие манжеты, вы уже не думайте о том, что вам тянет где-то в руках, вы можете расслабиться и комфортно заниматься. Сейчас мы приступим к сборке, и вы увидите, насколько это просто в домашних условиях, как конструктор собирается вам в течение 20 минут. Широкая сторона у нас 3 метра, хорошо все это скручивается и получается 3 метра. Если нужно это перевести в машине, все это раскручивается, самый длинный элемент, 2 метра помещается в любой хэтчбек, раскладывается заднее сиденье, или там у вас ключок в багажник, и все это возится. Да, вот этот эффект этого для чего он нужен? То есть когда он ставится стойка, мы одеваем на нее так называемый кран, сюда зацепляем через крючок ролик так это будет выглядеть здесь одевается веревка и вот у нас готовая тяга, то есть это еще и силовая станция то есть когда у нас здесь груз таким образом на веревке а с другой стороны груза стоит перекладина коромысла, то этой коромыслой можно уже работать там на трицепс на бицепс работать широким коромыслом за шею сидя там делать упражнения на спину и так далее То есть по большому счету, это профессиональная силовая станция универсальная для накачки мышц, для растяжения сухожилий, для снятия зажимов блоков и для общего крепления всего опорно-двигательного аппарата. Приступаем к сборке. Прочно. Мы собрали тренажер, буквально это заняло наверное, у нас максимум 20 минут, да. достаточно легко и просто, посмотрите как он выглядит, у него 2 метра высота, 2, 20. 2, 20. 2, 20. Крана. Во, кран еще 2, 20 4 груза для свободной работы и лебедка. Вот так выглядит груз, здесь можно работать на динамике или на статике на лебедке. Также наш тренажер, так называемый живой, в чем заключается это Всё. Вот Если я его толкаю в короткую сторону, он стоит на месте. Если толкаю в литр, то у него есть определенный ход. Для чего это? Вы скажете, он какой-то хлипкий. Нет, мы сделали это специально, перекладину, которая у нас должна быть диагональная, поставили таким образом, чтобы был ход для того, чтобы он компенсировал рывки и на нем гораздо мягче заниматься. Мы проверили это много раз, ставили два тренажера, жесткий и этот проводили 10 человек через тот и другой 10 из 10 сказали что этот лучше ну не понимаем почему потому что мы уже понимаем чем мягче тем комфортней меньше жмет руки гораздо меньше травмоопасно получить какой-то спазм мышц потому что он как я клинится вы проявляется амортизирует как амортизатор все ваши ревки, если вы не готовы, не разогреты и тем самым расширяется целевая аудитория, можно работать с детьми, это абсолютно безопасно, с пожилыми людьми, у которых какие-то ограничения там уже возрастные. Ну, и тем самым просто приятнее заниматься, когда вам комфортно и если это рассматривать как доход, то человек придет вам второй раз, он не будет вспоминать, что это какое-то испытание было силовое, ему понравится. Поскольку мы используем еще фитбол, вы лежите не просто на полу, вы лежите на фитболе. Голову вам поддерживает петля сон. Вот эти все меры создают очень мягкие комфортные условия. То есть голова зацеплена у вас, каналы кислорода в задней затылке не пережаты, Руки и ноги чувствуют себя комфортно, потому что очень качественные манжеты. Они толстые и зарекомендовали себя за пять лет производства нашего оборудования очень хорошими отзывами. Плюс фитбол под поясницу и мягкая конструкция создают условия ощущения удовольствия. Если вы не просто тренируетесь, вы можете расслабиться, а если вы расслабляетесь, как вы знаете, это фундамент здоровья. Я уже хочу позаниматься. Начнем.